Просто не выпускали, они нас руевали и просто говорили: вот мы здесь, если нас здесь, ну там же они надеются, что как-то там на таре на кого-то поменяют, не знаю. Вот если мы здесь полежим, значит вы здесь с нами подуть. Ну, не знаю. знаю. У нашей связи нету, у нас телефоны сказали выключить. но ну, у нас там же шесть связь нету, а телефоны сказали выключить, потому что вот э, идет э, волна или что там, что говорит потом нас начинаем. Для устрашения они все время говорили, не идите туда, там выжженный город, там никуда идти. Они не хотели, чтобы люди выходили в море. Они все время говорили одно и то же, домов да, нет. Все выжено, все разбомблено, да, мы тянем. Типа не ходите туда, там плохие парни, они вас видят. Мы знали, мы знали о коридорах из радио, у нас было радио. Мы ловили волны и мы знали, что есть коридоры, мы не могли до них добраться. Нас не выпускали нас держали в бункере, и просто не выпускали завода. завоза. Мы порадовались, слушали. А как нам? Вот. Нас военные не выпускают. Говорят, мы вас туда не выпустим, там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют, они вам сейчас вот, ну, короче, туда вас вам нельзя. Ну и прикрывались, типа, ну мы же вашу безопасность переживаем. Да? Поэтому возвращайтесь в бункер. Бункер самостоятельно мы работаем в заводе вместе с мужем. Да, мы самостоятельно пришли туда 26 февраля, понимая, что это безопасное место. Конечно, мы об этом не могли подумать. Это гражданский объект, это место где мы работали. Мы не могли представить, что это, ну, поверьте, если бы я понимала, что со мной там такое случится, я бы, естественно, туда не пошла. Нет, мы шли туда спасать свои жизни, и жизни своих детей. Мы понимая, что это, ну, как бы, надежное укрытие. Мы не могли, уже все, уже не пускали. Видимо, я так подозреваю, что они уже пришли с целью того, что мы здесь скроемся за ну, я так из радио узнавали Вообще военные нам не доносили, нет, это... Нет, чтобы пришли военные и сказали ребят коридор выходите, нет, такого не было. Мы знали информацию, но из радио. Но мы пытались выходить, а нас не пускали. У нас семья решила единогласно. Но если мы и решим вернуться то только в Мариуполь, но не наоборот. Скажем так, Украина как государство, да, вот как я понимаю. Оно для меня умерло. Мне очень обидно было, что ну, вот так с нами поступали. Ну, насчет коридора мы не знали. Вот, ну, насколько я вот знаю. Вот, ну, мы же общались, у нас приличное количество людей было. Вот, что вроде бы как был зеленый коридор, но нам об этом никто ничего не говорил. У нас некоторые пытались уйти, их возвращали. Поэтому мы сидели. Если бы мы знали, то, наверное, и на пеши бы ушли. Значит, сегодня первый раз за все время я вот с ними поднялась наверх. Увидели небо, прошлись по земле. Кроме бункера... Мы ничего не видели. Это у нас была надежда на то, что решится вопрос. Ну, у нас было сразу 71 человек. Вот. Кто смог ушел, как они ушли несколько человек с семьями? На свой страх и риск. Мы слушали, чтобы, не дай бог, ни день не стреляли, но чтобы они перебрались. Вчера приехала сюда группа, это наша группа. Вот. А сегодня у нас 21 человек. Уже последний мы. Мы так переживали. Вдруг что-то сорвется и опять начнут. Это уже, наверное, было бы... Мы бы... Мы... На самом деле, вот я лично вам говорю, я думаю, был в течение этой недели каждый день режим тишины организовывался. Вот, и были шли приговоры о том, что вот, это все для вас, так сказать, это, это у нас была надежда на то, что Решиться вопрос. Мы каждый день молили Бога, мы просили. Мы самостоятельно, без помощи военных, мы вышли с завода. Через разрушенный забор. А украинские военные как относились к, к нам? К вам, да. К детям. Они задобривали, ну, как все военные, да, все будет хорошо, приносили... Когда шоколадку принесут, на всех разделят, нам нас запугивали. Вы не выйдете отсюда, вас там расстреляют. Мы втроем, семья, я, муж, дочка. Муж очень хотел говорить, давал, говорил, давай выходить. Я не могла, я боялась, потому что военные, когда приходили, они говорили все время, что выходите, пожалуйста, но 50 на 50, вы не дойдете, расстреляют. Кто? И... Они говорили даже, мы будем стрелять на поражение. По вам? Да. С зачем? Ну, потому что вот как-то так нельзя. Что нельзя? Эвакуироваться, выходить? Выходить, да. Вот Верную выходить жизнь? самим нельзя. То есть должна быть только какая-то договоренность. Вот так. Они говорили, когда вы решитесь, да, можно. Когда вы решитесь выходить, вы должны нас предупредить, прийти к нам и сказать, что, например, выходит группа, со скольких человек там, сколько решилось выходить. Мы не понимали, как мы могли им сказать, если мы понятия не имели, где они вообще находятся, где мы их должны были искать, и каким образом мы их должны были предупредить. Когда они приходили, у меня всегда был жуткий страх. Я даже старалась уже потом к ним не подходить, потому что, когда они уходили, начинались такие обстрелы, такие обстрелы, Просто. Ну, ничего вот хорошего их приходы не приносили. Поэтому вот боялись их все больше и больше. Но я поняла, что им совершенно наплевать. Они про... И в какой-то момент я уже поняла, что это они нами прикрываются просто как живым щитом.